глобальных инвестиций, то есть мы говорили про показатель P. соответственно есть очень удобный сервер с Finviz, здесь вот есть скринер, да, где вы выбираете компанию, не все, в основном это те компании, которые доступны торгам через Америку, но ну, можно открыть брокерский счет там, в Interactive Brokers и в принципе от 2000 долларов уже формировать инвестиционный портфель. Допустим, что мы хотим? Мы хотим поступить как в Уоррен Баффет, да, в начале своей профессиональной деятельности. Мы берем компанию небольшую, да, то есть от 50 до 30 миллиард, миллионов долларов. Да. Соответственно, что нас интересует? Нас интересует показатель фундаментальный: вот показатель ПИ отношение цены и прибыли но так как мы говорили, что лучше смотреть на форвардные следующие 12 месяцев, да, какие компании являются привлекательными, и мы хотим, чтобы этот показатель был привлекательным. Но ну, вот сразу он выдает ниже 15. Соответственно, автоматически происходит отбор акций, мы формируем от самого низкого к самому высокому. Ну вот форвардные PE. Коммунальные услуги в Канаде, да, есть какая-то компания. Посмотрим, что это такое. Ну, чтобы еще желательно были значительные объемы торгов. Вот, вот объемы торгов, низкие показатели форвардной КИИ, да, какая-то компания в нефтегазе в сфере энергетики в Соединенных Штатах Америки. Канаду не будем смотреть, потому что не подпадает низкие объемы торгов, бумага не очень ликвидная. То есть нужно иметь возможность не только найти компанию, ну и чтобы была возможность войти в нее с высоким объемом торгов. Вот, посмотрели мы ее. Значение 0.73 стоит сейчас, еще в начале года стоило 5 долларов, и идет, соответственно, разбор. Да? То есть у компании чистая прибыль предыдущих 12 месяцев больше, чем в ее рыночная цена, то есть показатель PI .E. составляет 0.82, меньше, чем за один год, как покупается инвестиция. А, да, есть ожидание, что а, у компании прибыль в будущем значительно уменьшится, но даже форвардный показатель, форвардный PII, составляет 3,13. ПЭК, да, то есть будущие денежные потоки, составляет 0,15. Цена балансовая стоимость составляет 0,8. Ну То есть если компания распродастся, то у нее останутся вложения интересные. Смотрим на дивидендную доходность, дивидендов нет. Окей, Дивидендов нет, не интересно, давайте поищем дивидендные истории какие-то, да, интересные. Нам интересно что-то все-таки покрупнее, какая-то небольшая малая компания на рынке, но при этом нам интересны дивидендные доходности, да, то есть дивидендная доходность э, при инфляции текущей там в районе 0,5 процентов. Предположим, да, что мы говорили на предыдущем нашей встрече, да, что есть ожидание, что инфляция в Америке может разогнаться, и разогнаться достаточно существенно, то есть выше там двух-трех процентов, и мы хотим получить просто компанию, которая в Америке платила бы нам дивиденды более пяти ну, процентов. можем вообще замахнуться на более 10. Все равно капитализация, цена компании все-таки от трехсот миллионов долларов до двух миллиардов долларов, то есть это все-таки миллиардная компания и, и в принципе стоит достаточно хорошо. В основном вот первыми у нас выдают, ну давайте мы опять по, давайте по объему отсортируем, чтобы это был высокий объем торгов. Фонд недвижимости коммерческий, да, Соединенные Штаты Америки, и посмотрим, что за компания. Опять же, в начале года стоило 16 долларов, сейчас стоит 3 доллара. ПИ 1 и 3, форвардный ПИ. То есть вы покупаете фонд недвижимости, у которого, в принципе, свободный денежный поток окупается там, за 2-3 года да, с будущего денежного потока. Дивидендная доходность какая-то просто на грани фантастики 63% в валюте. А цена балансовая стоимость, то есть у компании, видимо, очень много недвижимости, да? здесь нужно еще смотреть и на долг, но очень высокий долг, да? то есть у компании очень высокий долг и, видимо, в этом заключается основной риск, потому что высокая долговая нагрузка у компании. С другой стороны, мы опять смотрим, цена балансовая стоимость 0,19, да? то есть даже если она продаст всю свою недвижимость, она может по кредитам расплатиться. А еще есть целевая цена. Ну, целевая цена на пересмотре стоит 2,5, то есть да, сайт аналитики говорят, что что-то у нее нехорошо, можно посмотреть, что происходит. Да? Ну, на самом деле очень удобный сайт, где описываются, можно посмотреть описание компании, где можно показать все посмотреть все фундаментальные показатели, почитать про компанию, да обзоры, то есть что это, инвестиционный трасс недвижимости, Управление жилыми, коммерческими, ипотечными, ценными бумагами и другими активами, то есть у компании, соответственно, она работает с бумагами, а не напрямую с недвижимостью. И инсайдерская торговля, то есть внизу вам дается информация, кто из инсайдеров какие сделки совершал, то есть и что это было за сделка. Покупал финансовый директор, СИО, операционный директор, в феврале месяце были покупки. То есть сами инсайдеры покупали, в принципе, по 16-15, но объемы не очень большие. Да? То есть так, в пределах 25-100 тысяч долларов инсайдеры покупали. Вот так вот это можно смотреть. Да вот меня просто еще заинтересовали тут морские перевозки. Норт-Америка танкерс, танкерные перевозки. Соответственно, понятно, в чем история. За 7,5 лет окупается платят неплохие дивиденды и, скорее всего, в следующем году могут заплатить очень даже хорошие дивиденды, потому что сейчас из-за э, ситуации на рынке нефти очень сильно выросла. Но это я уже знаю, да, это я понимаю. Я бы на самом деле сейчас присмотрелся к компании, потому что она, во-первых, два раза упала, э, во-вторых, э, стоит присмотреться, э, потому что ну, пока что неплохие дивиденды в районе 12%, в принципе, для Америки показатель и нету форвардный ПИ составляет 7,5, это ниже 20, целевая цена аналитиками стоит 6,8 при текущей цене 4,5, соответственно из-за того, что стоимость фрахта танкеров очень сильно выросла, потому что Саудовская Аравия демпингует, там ее основные извините, инструмент поставки нефти на международный рынок это танкеры, цены на танкерные перевозки выросли, то есть в принципе можно включить в инвестиционный портфель, то есть что это? Эта танкерная компания приобретает такой танк с называемым корпусом на Бермудских островах и за рубежом. 23 нефтяных танкера Супер Макс, ранее компания была известна как Nordic American Tanker, и сменила название. Была основана в 1995 году и базируется в Гамильтон-Бермудские острова. На покупок никаких сведений нету, но история для получения, в принципе, неплохой дивидендной доходности на 1-2% в инвестиционный портфель фундаментальный долгосрочный можно включить. Но Вот так вот работает Финвиз для глобальных инвестиций. Если говорить про инвестиции на России, да, был запрос, как выбирать дивидендные истории, это дивиденды российских компаний. То есть очень удобный функционал, люди могут пользоваться, можно сортировать по доходности дивидендных выплат, здесь, соответственно, получить информацию, вот опять же, можно получить в России сейчас дивидендную доходность. Селегдар по привилегированной металлой добыче. Целевая доходность 16% в рублях. Открываем, щелкиваем. Ну, у компании не очень стабильный размер дивидендных выплат. 4,52%, 38% приносит. Ну, краткое описание, что за компания, в том числе с фундаментальными показателями. Да. Можно сортировать еще по есть у них собственный индикатор у компании доход, индекс стабильности дивидендов DSI, соответственно, можно сортировать по этому показателю. По стабильности дивидендных да какие истории являются наиболее интересными. ТГК-1, ЛСР, Казан Синтез, ну соответственно смотрим на дивидендную доходность. Вот ТГК-1, допустим, там ТГК-1 в инвестиционном портфеле у детей, да, там занимает одну, один из наибольших. То есть я практически на каждом, на каждом, ежемесячном инвестировании, на каждом сигнале, практически на каждом, докупаю эту акцию, непосредственно в инвестиционный портфель. То есть если посмотреть на показатель, компания стабильно выплачивает хорошие дивиденды, они, соответственно, эти дивиденды год от года увеличиваются. Можно видеть размер выплат, в да, следующие 12 месяцев в том числе. Сколько может составить привлекательная дивидендная доходность выше инфляции 10 и 12. Вот такая вот история. Да? То есть вот таким вот образом можно выбирать дивиденды. Помимо всего прочего, здесь же можно вернуться к вопросу фундаментального анализа, что мы смотрели. Индикаторы PE, цена балансовая стоимость, по рентабельности. Ну, в принципе, уже как бы есть отобранные компании, где вы можете самостоятельно выбирать, да, то есть у них есть определенные рейтинги компаний, которые можно посмотреть, можно щелкнуть, провалиться, посмотреть в компанию, что она из себя представляет, почему покупать, ну, на самом деле очень такой дружественный интерфейс, да, она, наверное, не 5, нмтп не 5 лет срок окупаемости, но низкий педни, неплохие дивиденды, ну, некая такая компания роста. Это на самом деле надо разбираться, больше мы работаем над этим в закрытом клубе инвесторов, но я просто показал, что для меня является ключевым и почему. Опять же, понятно и логично, что я не могу там в течение даже одного часа рассказать о всех о, даже основ фундаментального анализа.